Меня зовут Яна, я из Москвы. В первую очередь хочется сказать, что продукция корпорации ФОХО безопасна и необходима каждому человеку, особенно маленьким деткам. А своей дочке я с рождения даю пасту Роза Феникс, а также эликсир Феникс. Кстати говоря, дети живут интуицией, и они прекрасно знают, сколько продукции нужно употреблять. Употребляют они продукцию удобным способом. И, конечно, эта продукция нужна взрослым. Через грудное вскармливание необходимые вещества поступают детям. Эликсир Феникс эффективен. Очень много результатов по оздоровлению. Снимает любые воспалительные процессы. Поддерживает иммунную систему. То есть повышает иммунитет при вирусных заболеваниях или воспалительных я рекомендую потреблять этот продукт всем взрослым, а также мамочкам и деткам. И ваши детки с самого рождения будут здоровы и счастливы.